В сегодняшнем видеоролике я хотела бы развеять некоторые мифы о похудении, которые не только не помогают нам похудеть иногда и просто вредят здоровью. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, мифы о похудении. Миф номер один. Весы – показатель стройности. Наверное, это самое частое заблуждение о похудении. На самом деле, самый главный помощник в наблюдении за процессом похудения – обычный сантиметр. При одинаковом весе мышцы и жир имеют совершенно разные объемы. Зачастую при использовании популярных Диет теряются килограммы, но сантиметры уходят намного медленнее. Это говорит о том, что с килограммами уходит вода и мышцы. И в последнюю очередь, как это не печально жир. На Западе есть термин ⁇ худая толстушка ⁇ Это типичная жертва быстрых диет, когда после похудения тело выглядит нестройным, а дряблым и некрасивым. Главный показатель того, что похудение вы на правильном пути это тающие объемы, а не килограмма. Миф номер два. Фрукт перед сном. Если хочешь кушать, съешь яблочко. Наверное, один из самых вредных советов при похудении, которые нам дают новомодные диеты. Что же такого коварного в обычном яблоке или банане? На самом деле, в фруктах содержится большое количество фруктозы, иными словами, фруктовый сахар, который далеко не лучший спутник похудения. Фруктоза фрукты, а особенно простой сахар, очень тормозят, а иной раз сводят на нет процесс жиросжигания. Исключать фрукты полностью не стоит. В них огромное количество питательных веществ, витаминов, минералов, антиоксидантов. Но кушать их лучше в первые половине дня, либо перед тренировкой. Хотя в этом случае вы должны понимать, что перед тем, как начинать сжигать жир на тренировке, организму сначала придется сжечь углеводы, полученные от съеденного фрукта. Совет для эффективного жиросжигания исключить употребление фруктов после 14 часов, отдавать предпочтение не к сладким яблокам и цитрусовым. Миф номер три. Низкоуглеводные диеты самые эффективные. Также очень частое соблуждение. От элементарного незнания основы сбалансированного питания, эксперименты с низкоуглеводными или безуглеводными диетами приводят к снижению обмена веществ, как следствие повторный набор веса, который в большинстве случаев возвращается с лихвой. Именно влияние низкоуглеводных диет на обмен веществ оказывает всем худеющую медвежью услугу. Как же реагирует наш организм на ограничение количества углеводов в рационе? Углеводы по своей сути является источником энергии для жизнедеятельности нашего организма, в то время как белки являются строительным материалом, то есть питают наши мышцы аминокислотами. Я думаю, что все, кто экспериментировал с низкоуглеводными или безуглеводными диетами, знают, что такое упадок сил или слабость уже на втор день после диеты. А организм истощен. У него попросту нет энергии, мы его морем голодом. И что же происходит дальше? Наш организм существует ленивое, и расходовать жир как источник энергии он не любит, поэтому уже через несколько дней низкоуглеводной диеты организм включает систему аварийного запаса энергии. Простым словами, он испуган, что его будут морить голодом и начинает буквально любые полученные калории запасать в виде жира на случай голодовки, в связи с чем обмен веществ замедляется, жир не уходит, а употребляемые килокалории идут на ненужные запасы. Очень часто низкоуглеводная диета заканчивается элементарным срывом, когда вход идет все, что продается в кондитерских отделах. И тут уже наш изголодавшийся организм начинает жадностью принимать все съеденное, откладывая про запас в виде жира. Вот отсюда и дополнительные килограммы, которые возвращаются после диет. Вывод низкоуглеводной диеты понижает обмен веществ и стимулирует организм откладывать жир про запас. Миф номер четыре – не есть после шести. Данное высказывание имеет смысл если вы спать, ложитесь в 21.00. Последний полноценный прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Желательно, чтобы это были овощи, птица или рыба. Совет. Ужинать за 3-4 часа до сна, а перед сном даже нужно скушать 100-150 грамм обезжиренного творога. Ваш организм будет обеспечен на ночь постепенным поступлением аминокислот, так как казиновый белок, который находится в твороге, усваивается медленно. Если вам понравилась моя информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всего доброго и худейте на здоровье!